Привет, друзья, вы на моем канале парикмахер с нуля. Сегодня мы будем делать окрашивание двух техников. ретач и шатуш. Вот моя модель. У нее было сделано окрашивание где-то четыре месяца назад. Моя задача сделать равномерный, однотонный, ровный блонд. Итак, начнем, друзья. Я разделил голову классическим способом на 4 части. Начнем мы окрашивание с нижней затылочной зоны. Два разных состава. Первый состав у меня один двум на 4% оксиде. И все, которые темные волосы, я обрабатываю на 4% максимум. Дальше у меня идет 3%. Соотнош... Я его развел по соотношению 1 к 3. Так друзья я буду прорабатывать всю заднюю часть головы. Итак, друзья, я сделал первые две пряди в технике шатуш, теперь вторая, вторые две пряди я буду делать техники технике Я беру фен и максимально ближе к корням раздуваю, но в должна быть где-то сантиметр полтора. Тогда мы сможем выдать максимально больше, сколько нам нужно волос. Итак, начнем. Вот я раздул сколько мне нужно. <как> <как> Натуральная наша база 7.0. У нас седины нет. Поэтому я решил на дополнительный цвет волос на корень не добавлять. корневой при корневой зоны я зашел чуть наверх на больше фольги взял так стушевать чтоб не было комков чтобы не было сильно много красителя. Так я буду прорабатывать до макушечной зоны.